Вот, короче, мой номер на первом этаже 4010. Здесь, кстати, рядышком прям находится магазинчик. Не знаю, сейчас схожу сначала на ресепшн. Если на ресепшен не разменяют мои ну, 100 долларов, то, наверное, здесь, может быть, что-то посмотрю, куплю. Вот, и здесь, возможно, разменяем. Давайте с вами через территорию, что ли, пройдем. Что, по помещению-то доходить? Вот, смотрите, там музыка сейчас. Или акваэробика, или еще что-то подобное будет Ой, что-то я вышла и очки не взяла Вот пулема. Буду сейчас щуриться идти Ну да, это, наверное, какие-то танцы в базе может быть В общем, сейчас, когда пойду в магазин ну, Надо будет мне очки обязательно взять и кепку Что-то я вообще приехала и забыла, куда я приехала Ну вообще что без кепки здесь хана, И без очков в принципе тоже. И вот смотрите, вот так вот здание со стороны выглядит корпус. Главный где ресепшн, там ресторан. Вот, ну что там еще? Это мы уже с вами будем по ходу смотреть. Впереди еще у меня семь дней отдыха. В принципе, территория ресторана он приличная по размеру, там внутри еще помещения. Я наконец до на водичке добровалась попить Хорошо, красота прям Как на море хочу прям Не могу В общем, взяла листик с кодом Для того, чтобы себе сейф подключить Сейчас буду подключать сейф Все, в сейф положу Документы, деньги там основные Вот, в общем, все ценные вещи И пойду менять деньги Сейчас обязательно кепочку один э, с очками, И надо уже будет в сторону моря выдвигаться. Я сегодня первый раз за все время отдыха, за все путешествия. Мы никогда, в принципе, селёг когда ездили, никогда еду не пропускали, обед. Не обед, Мы ну, завтрак бывало пропускали, потому что хотелось поспать. Вот. А обед чтоб пропустить. Ну, кроме экскурсии, конечно. Вот. Так всегда посещали. Вот, а тут что-то сегодня я с этими всеми переездами, с номера в номер, с ожиданием номера. В общем, я не это даже на обед не пошел. Аппетита нет вообще что-то. Может, на ужин хоть пойду поем? О, господи, это что-то с чем-то сходила туда-сюда, на ресепшн. Она мне говорит: я говорю: ну, подключайте в розетку. Да, подключайте в розетку. Я говорю, а там есть розетка? Куда втыкать? Да, есть. Ну вот, с вами смотреть розетки нет. Я не знаю, куда этот сейф подключать. Это капец какой-то. И заметьте: я попросила, чтобы пришел человек, мне сейф подключил. Даже никто не почесался прийти и подключить мне сейф. Я первый раз с этим сталкиваюсь. За все время наших всех поездок в разные страны. Мы абсолютно везде, во всех странах, приходили. Если ты берешь сейф, за полтора, особенно евро, блин, тебе приходит и все подключают при заселении, а тут вообще, им, я не знаю, им фиолетовым им по барабану, они ничего не хотят делать, я не знаю, то ли до конец сезона, они устали, то ли что, то ли здесь в этом отеле просто такой сервис, я не знаю, может я говорю, я что-то не понимаю, но я в шоке, честно, я в шоке от такого вообще отношения, Напишите, пожалуйста, кто в этом отеле отдыхал У вас тоже так было? Или это я просто такая супер везучая? Слушайте, у меня сегодня день квестов просто То квест с номером То теперь квест с этим сейфом Я разобралась, в общем, как им пользоваться в общем, смотрите, здесь вовсе его подключать и не, не надо, как оказалось. Она мне дала какой-то там код ввести там со звездочками, решетками и прочим, прочим, прочим. Потом придумать свое четырехзначное число. Вот, я просто ввела четырехзначное число и нажала звездочку. Ой, не звездочку, решетку. И у меня все, у меня сейф закрылся. Потом я точно так же ввела этот же, ну, соответственно, номер, нажала опять решетку, у меня сейф открылся. Вот это вот как понимать. Хотя она мне сказала, что нужно подключать его в розетку. Блин, я не знаю. Мне уже вот реально... Не знаю, что ли смеяться, то ли, блин, уже ругаться с ними идти. Я не знаю, это какой-то дурдом. Они то ли издеваются, то ли что. Или, блин, может, я какая-то кулема. Ну, блин, у меня нигде тоже такого сейфа сейфами не было. Никаких не, не надо было ни розеток этих подключать, переносок, ничего вот этого вот. Все нормально работало, подключалось, мне сразу все показывали, говорили, где платно, где бесплатно, и все было нормально. Тут вообще дурдом, тут вот, вот, я не знаю, я не знаю, конечно, как будет дальше, но здесь вот реально, по какому поводу к ним не подойдешь, у них ничего нет. Они ничего не могут сделать, все у них ждите, то у них этого нет, того нет. Я не знаю, они, походу, реально или работать не хотят, или что, или я не знаю, может быть, я что-то не знаю, может, они вы таким образом помогают. Подскажите, я говорю, кто отдыхал в этом отеле, у вас такой же дурдом был? Или я, говорю, я такая супер везучая просто? Так, ну вот я здесь пошла вообще по торговым лавочкам, прям в самом отеле. Сейчас попробую поискать сумку пляжную. Вот... Так, не то, не то, не то. Так, эти есть круги здесь всякие. Здравствуйте. А у вас пляжные сумочки есть? А, вот они, вот тихие, вижу. А цена какая? 15. Доллар. 13. Модель. Другой, мода, другой ты надо. Дор или евро? Одинаковая это сейчас. А, одинаково. Так и еще вопрос. Это красный. У вас можно 100$ долларов поменять на лиры? Mm. Ну то есть дачу получить, допустим. 40, 50, 50. Да. Одна чуть -чуть. Да. Давайте. Потому что мне не это. Сейчас я посмотрю, какую здесь. Ну, Смотрите, сумки. Нету? Так, да давайте, сейчас я еще посмотрю, здесь вот всё. Так, ну смотрите, тут, тут всякие вкусняшки, да, сладости. Парфюм, бижутерия. Либотовая химия. Шампуньки там всякие. Личная гигиена. О, вот, а, Невея. Так, блин, а, а что здесь Невея? А, а, вот, SPF 50. Так, а спрея, как я поняла, здесь нет. Или гриньер есть. Ну, сейчас я посмотрю, наверное, определюсь между Неви и гриньер. Так. Блин, конечно, я бы пошла лучше вот туда. Куда-нибудь на рынок вышел. Но, блин, идти со 100 долларами мне как-то... Честно говоря, боязно Опасающе. идти со стадурами. Турацкая, конечно, ситуация у меня получается. Так, ну, давайте смотреть, какой лучший крем. Ну, по-любому 50 нужен. А, ну вот это бронзатор, как я поняла. Нет, бронзатор мне не нужен. Так, сейчас вот либо тут посмотрим, либо вот гарниер. Интересно, он густой или нет? Мне надо что-нибудь такое прям, чтобы жидко было и мазалось хорошо. Вот Бывают некоторые густые, их фиг размажешь по телу. Тяжело очень наносится. Вот, какой-то из Кибель, такие, я даже не знаю, наверное, местное какое-то производство. Ну вот, зашел в местный магазинчик, ребята мне помогают выбрать солнцезащитный крем. Как всё, зовут? Всё, камера включилась. Как, я, как зовут? Я, я, я ушел вообще туда. Я Настя, это Илья. Очень приятно. Меня Ксения забыл да. Канал называется такой... Наше путешествие и отдых. Такой крем и... сейчас подберем. На Ютубе есть, и на Рутубе есть, и на Яндекс.Зене есть. Начинающий, так скажу. Нет, нет, это правильно. Когда-то надо начинать. Ты умеешь читать? Нет. Даже по-английски ничего нет. Ну вот я тоже ничего понял, честно говоря. Просто смотришь. Для загара. Ой, вот Блин. Короче, капец. А в аптеке там понимают по-русски? Да. Там прям по-русски написано. А, -а, -а там да, по-русски написано. По написано. Да. Так, Еще такой вопрос. В аптеке можно 100 баксов разменить? Наверное, да. Потому что в долларах принимала. В моблирах платили, долларах... Потому что нет. я на рынок, честно а, да. говоря, боюсь идти. Фиг знает какую там пугу мне. Но мы, кстати, в этом в Новомол ездили. Да, в, в, в, в, в Мидгард Или как это? Мановгат. Мановгад. Да, и нам размеряли по 17 лир за бакс. Угу. 17 с чем-то, там 17.90. Понятно. Что? Ну я бы сейчас, конечно, не взяла, но я вот понять, не могу. Сейчас возьму что-нибудь. Мне надо вот от солнца. А возьму, блин, для солнца и а вообще сгорю. Вот, а, там, где садится на автобус на пляж, который выезжает. Да, я видела, кстати, и когда вот, ехали Мне вот да. угу. что ли? Угу. Так, ладно. <свеч> не, не, не лет, я... <свеч> <свеч> Лучше ладно, спасибо. Короче, о, как классно! Первый же день познакомилась с классными ребятами, молодоженами. Сейчас вот я их на видео вам показала. Вот. Что-то как-то они меня отговорили. Я дело в том, что продавца сейчас спрашиваю, какой из них идет от загара. Вот, потому что там все по-турецки написано, там нет ну, даже по-английски. Вот. Он вообще меня не понимает. Они разные, они разные. Я сама вижу, что они разные. Один граньер, другой, блин, не веет. Ну, короче, я так не добилась от него нифига результата. Вот. Поэтому сейчас мне ребята вот сказали сходить в аптеку. Короче.. Мои классные, в кавычках, приключения продолжаются. Я вот думаю, я сегодня, блин, вообще до моря доберу щёлки зелёные или нет. Мне нужно сейчас разменять 100 баксов, купить обязательно крем, пока я нафиг не сгорела. Вот, и все таки блин, хоть, я не знаю, хоть на часик, минут на 40 добраться до моря, чтобы. Это капец вообще какой-то. Ну вот, короче, иду сторону остановки о прикиньте а тут оказывается еще бассейн есть и горки какие смотрите а я и не знала даже а нет что я говорю знала но забыла блин вообще вот аля склероста смотрите какие классные горки еще один бассейн надо кстати потом всю территорию будет обойти там может быть еще где-то есть с другой стороны ну все пойду короче попробую дойти до аптеки Правда, мне сейчас ребята тоже, знаете, какую вещь интересную сказали? Что, говорит, в аптеке сидит продавец, спит. И что-то он как-то, знаете, так это, то ли без чеков даже отсчитывает. Вот я и не знаю сейчас в итоге, где покупать. Хотела купить себе пляжную сумку. И вот теперь, говорю, все-таки не знаю. 13 долларов, мне меня жаба душит покупать, Потому что... Ладно бы я ее с собой забрала потом домой. Но я ведь и свою из дома почему и не повезла. Потому что она у меня просто-напросто не влезла в мой чемодан. И просто сейчас, если я 13 долларов выбухну, я просто Ну ее здесь буду вынужден как-то оставить. Ну, не отдельно же мне ее как-то вести, блин, только еще зубы остается взять все. Вот. Поэтому я не знаю, то ли может сейчас какой-то мешочек найти. То ли еще что-то, блин. Ну, в общем, сейчас еще в аптеке посмотрю. Короче, проблема. У меня всего с собой, если в лирах, то 60. И так, вот эти 100 баксов, которые надо разменять. С карточками я даже, честно говоря, не хочу заморачиваться. Бегать тут сейчас, вот это вот все искать. Пройдет, не пройдет оплата и так далее. Вот, хочу с наличкой, но как сейчас как получится, в общем. И я очень надеюсь, что сегодня я, может быть, все-таки попаду на море. А вот, смотрите, аптека. Вот наш отель. Тут даже не 5 минут пройти. Тут, блин, вообще 2 минуты пройти от отеля, и вот уже аптека. Ну, посмотрим, что там за аптека. Я, правда, не знаю, дадут мне сейчас там снимать или нет. Посмотрим. Постараюсь потихоньку, если не разрешат, выключу. В общем, я даже в аптеке снимать не стала. Там выбор вообще ни о чем. Блин, ну что делать? Где здесь магазинчики какие-то, какие-то точки торговые, я даже не знаю. Почему меня с ресепшена отправили в этот магазинчик в отеле? Понятное дело, что, естественно, они всех своим отправляют. Ну тут что-то вообще как-то, блин, куда бежать, в какую сторону, я вообще не знаю. Как далеко, если здесь что-то есть, где оно, в какой стороне? На ресепшен там вообще, не знаю, наверное, снега зимой не допросишься, они нифига не скажут, где здесь что находится. Блин, ну, короче, что мне сейчас остается? Если там интернет ловит, возвращаться опять к тому дядечке в отеле, включать переводчик и пытаться перевести, что там за крем. В общем, как-то так. Блин, вот это да. День квестов у меня сегодня. Просто день квестов. Вот я и говорю, думаю, я сегодня вообще до пляжа-то доберусь или нет. Или мне даже рыкаться не стоит. Ну, в общем, что я хочу сказать. Как сейчас я у отдыхающих на остановке спросила, есть ли здесь где-то близлежащий базар. Они сказали, минимум метров пятьсот вот в ту сторону, там за аптекой и дальше идти. А то и около километра. В общем, сами понимаете, приехала поздно. Если я сейчас буду шарахаться, я, во-первых, обгорю, а во-вторых, я на морщику сегодня не попаду. Короче, выход один. Идти к этому дяде в магазин и покупать. Там, наверное, цена, конечно, будет, блин, раза в два дороже. не, не больше. Ну а что делать? Когда время поджимает. Короче, совет такой. Когда едете в этот, поедете в этот отель, либо везите с собой сразу защитный крем, либо готовьтесь к тому, что вам надо будет чапать до базара очень далеко, либо здесь у дядечки покупать. Других вариантов нет. Ну вот, короче, вот такой вот я взяла. 18 получается долларов. В общем, не знаю, дорого это или нормально. Мне кажется, все равно дороговато. Мне кажется, где-нибудь в точках на рынке можно доллара за 10 купить, а может даже и дешевле. Ну, блин, говорит, оттуда реально уже идти, задолбаешься. В общем, сейчас я буду собираться и на пляж, слава тебе, господи, хоть сегодня доберусь до пляжа. Ой...